Что вы думаете о происходящем в мире сегодня, о пандемии, о коронавирусе? Вы знаете, я в свое время, опять же, в ВСТ издал книгу, которая называется «Жизнь без кризисов». И вот там я описываю как раз те ситуации, которые происходят в кризисе, что в этих ситуациях, в кризисах нужно находить новые возможности, новые ресурсы открывать. Поэтому, раз уж написал книгу, то я этому исследую. Вот сейчас я открыл для себя новый ресурс увеличение мощности своей иммунной системы. Исследовал это какое-то время, почти а год. Ш... А вот. что это за ресурс? Поделитесь. Да. Это вот как раз ресурс, который выходит за пределы обыденной медицины, потому что мы, как видим, медицина не справляется с, с этим вирусом. То есть она как-то пытается как-то восстановить, но сам вирус убрать не может. А оказывается, ресурсы наши находятся не только в физическом теле, но и в, более, в его энергетическом теле. И вот именно те ресурсы, которые находятся за пределами обыденного сознания, вот эти ресурсы, они мало еще использованы, и там основные сейчас ресурсы не в спортзалах, не в бассейнах, а именно вот там, в энергетическом теле человека. И вот э, я разработал э, как раз курс, который позволяет ну, в несколько раз увеличить мощность иммунной системы благодаря развитию тимуса, вилочковой железы. А что, а что нужно делать? То есть, может быть, это можно быстро объяснить как-то, чтобы помочь всем? Ну, во-первых, надо обратить внимание на этот орган, он оказывается очень важный, очень мощный. Через него происходят многие события в жизни человека, не только связанные со здоровьем, но и связанные с отношениями даже в роду. Потому что Тимус, оказывается, хранит информацию до семи колен о тех проблемах, которые были в роду. До семи колен, вот такой он злопамятный. <смех> На самом деле это у него такая программа, и он исцеляет эти болезни, если человек развивается, если человек идет духовным путем, если он энергетически выстроит. Так вот, выстроить энергетику человека, сделать некоторые реальные шаги в энергетическом состоянии, и тогда тимус активизируется и начинает работать полностью. Потому что так вот в реальности к 40 годам он уже только одну треть мощности использует он уже не работает на две трети не работает как защитник организма а к 60 годам он вообще затухает поэтому люди после 60 очень быстро стареют и умирают тимус очень мощная важная вещь в организме человека вот я сейчас на него обратил внимание научился его активизировать, вот специальный курс разработал, как будто знал, целый год этим занимался, как будто знал, что он пригодится. И вот сейчас это очень мощно действует. Многие уже прошли очень хорошие отзывы, потому что решается вопрос здоровья вообще. Не просто физического здоровья, там болеет, не болеет, а это и улучшается настроение, легкость, открывается перспектива, радость, то есть... Это совершенно другое состояние даже. А, соответственно, информацию о нем можно узнать где-то на вашем сайте, на ваших ресурсах, о всех методиках, да? Да, это на моем сайте. Заходите, посмотрите. Можно посмотреть первый урок, он в свободном доступе. Посмотрите первый урок и сами увидите, насколько это эффективно. Это сейчас, я считаю, это сейчас очень важный ресурс, который дан нам, людям. Вот в это время, в это время довольно напряженное. В этом как раз и важный плюс важный сегодняшнего кризиса, сегодняшней вот этой пандемии и так далее, потому что нас подстегнули к тому, чтобы заняться здоровьем основательно. Не просто медицина, не просто таблетки, не просто спортзал. То есть спортзал и все. А ну, да. мы а нужно, наоборот, заняться своим внутренним состоянием, энергетическим телом, сознанием своим. То есть вот куда надо обратить внимание. И вот этот курс как раз специально для этого. Так что мне пришлось переквалифицироваться на это время, на время кризиса вот, в целители И получается очень хорошо, интересно. Ну это благое дело. А возможно… Может быть, у нас сейчас получится сделать вместе с зрителями какую-то одну, какую одну практику, упражнение для активации тимуса, что-то полезное? Упражнение, да, можно сделать. Можно сделать очень простое упражнение. Во-первых, просто э, потрите руки по, посильнее, по, так, чтобы они оказались горячими. И положите их вот сюда, вот, начиная от горла и на грудную клетку. Тимус находится вот здесь вот. вот положите так, чтобы uh -huh. почувствовать тепло от рук и просто обратитесь к Тимусу мысленно обратитесь, если кто может, можете вслух примерно в том ключе, которым я сейчас скажу, дорогой Тимус, прости, что я не думал о тебе, не знал тебя, твои возможности, твои ресурсы, не обращался к тебе с такими словами добрыми, не любил тебя, не наполнял тебя любовью. Я благодарю, что ты есть у меня, что ты защищаешь мой организм. Давай договоримся, чтобы мы с тобой дальше жили в дружбе, сотрудничали и помогли нашему телу, в котором ты живешь и в котором ты тоже хочешь долго жить, нашему телу быть здоровым, радостным, счастливым долгое-долгое и долгое время. То есть, понимаете, фокус внимания, на что ты обращаешь внимание, то и развивается. Поэтому вот такое вот доброе, с улыбкой, Радостное обращение к этому органу, поверьте, у каждый орган это живой организм, не только биологически живой, но и энергетически. Поэтому такое обращение, мысль, а мысль вы знаете, материально, она начинает работать. Так что, ну, вот это простое упражнение как можно чаще делайте, обращайтесь. Утром, вечером, раз положили, поговорили с тимусом, все, ваша иммунная система начинает оживать. Потому что вилочковая железа это, пожалуй, основной ключ. Я его даже называю «золотую ключ к здоровью». Хорошо, попробуем. Вот, кстати, Стас, а... вот, да. вот сейчас как раз, вот, не знаю, вы ощутили нет, но многие, вот, кто слушает, вот если они это проделали, и вот с моими словами процесс этот идет, они могут даже ощутить какое-то движение, какие-то э, какие процессы начнут происходить в тимусе. Какое-то время, может быть, он даже немножко заболит, то есть начнет очищаться, начнет пробуждаться, начнет активизироваться. То есть это все реально, все работает. Ну хорошо. Ну у меня просто все хорошо. Стало лучше. Чуть-чуть, Чуть-чуть. А вот кто-то пишет, появилось тепло в тимусе. Да, замечательно. Движение обязательно пойдет. Мало того, вот мы сейчас с вами общаемся, а у меня чистый тимус, он ну, действительно выстроен очень хорошо, активный, и он взаимодействует с тимусами тех, кто нас видит, кто нас слышит. Он прям работает с ними, это я ощущаю. Это Тимус, он как бы своим собратьям говорит, друзья, просыпайтесь, давайте, служите человеку. Вы можете в это верить, не верить, но я профессионал в этом, я в свое время был... Инженер занимался лазерами, для меня вопрос энергетических взаимодействий очень э, научной точки зрения, очень глубоко изучен. Поэтому для меня такие вещи не просто сказка, я все проверяю на, э, с помощью различных косвенных или прямых доказательств. И вот в этом случае доказательства прямые есть. Меняется, меняется даже мировоззрение человека, потому что человек начинает как бы дышать лучше, легче, у него расправляется грудь, он перспективы видит. Это действительно, тимус — это золотой ключик именно к здоровью, здоровью в общем смысле этого слова, а не только избавление от болезни. Ну хорошо. Понял вас. А давайте еще, а что посоветуете нашим читателям, которые сейчас сидят в самоизоляции, которые еще, ну, пока еще не смотрели ваш курс, чем, чем им заняться? То есть, если люди не могут найти себя дома, вы знаете, скучно бывает тем, кто действительно не умеет развиваться, не желает развиваться. Мне никогда не бывает скучно. Где бы я ни был, один ли в компании или в любой поездке, никогда не бывает скучно. Почему? Потому что всегда находится какой-то какой способ саморазвития. Это главное умеет развиваться в любой ситуации. Если я лечу в самолете, то я обязательно пишу, потому что там на такой высоте такие мысли классные приходят. То есть я пишу, если даже ты не писатель, пиши дневник, потому что ты записываешь мысли, когда записываешь мысли, то они начинают тебя развивать, они начинают раскрывать, они открывают какие-то твои новые ресурсы. Вообще дневник, вот, написание дневников – это на самом деле очень мощный инструмент развития. У меня написано, ну, не знаю уже сколько этих дневников, я их постоянно пишу и никогда не перечитываю. Потому что сам важен сам процесс написания. Когда ты пишешь, открываются какие-то вещи. И вот сейчас, когда все в самоизоляции, так вот, друзья мои, самое время, обратите внимание, ведь специально мир создал условия для того, чтобы мы именно погрузились в себя свои отношения внутри семьи, но в первую очередь. Поэтому чтение книг ⁇ это же такое прекрасное время для того, чтобы сейчас читать книги. То, что от, вот у меня тоже стопка Навалена отладла, отладла, сейчас я просматриваю это все. Но я, правда, не сижу так просто, у меня много сейчас работы, больше, чем даже не во время, чем не во время кризиса. Но, тем не менее, все равно книги ага. сейчас пошли в форму. То есть чтение, А, Анатолий, а, а, а, что, а что посоветуете читать, кроме ваших книг? Какие книги посоветуете? Ну, кроме кстати, ваших. Э, я бы э, ну, советовал, конечно, прочитать мои книги. Не только потому, что, там, допустим, я заинтересован, чтобы люди читали мои книги, а потому что в моих книгах, люди станов... через мои книги, люди становятся профессионалами в жизни. Что особенно сейчас важно. Сейчас важно не бизнес, не о бизнесе читать. Сейчас важно именно учиться быть профессионалами в жизни. То есть в отношениях в семье, с родом, в отношениях с детьми. То есть выстраивать всю эту композицию. Вот сейчас здесь ресурсы главное открывать. Мужчинам очень важно сейчас, им нечем заняться. Как раз некуда приложить силу своих рук, голову. Читайте, развивайтесь, учитесь быть капитанами семейного корабля. То есть формируйте такое вот состояние профессионала, семьи не на профессионала. Потому что на самом деле у нас мужчин, профессионалов семейных отношений, единицы на тысячи, на тысячи, не на сотню, а на тысячи единицы, а все остальные дилетанты в семейных отношениях. Они не знают элементарных вещей. Представляете, капитан семейного корабля и безграмотный. Ну куда он поведет корабль? Куда он поведет семью? Чаще всего у штурвала семьи стоит женщина. Она хоть немножко что-то читает, что-то изучает. А мужчина же не развивается. Поэтому сейчас самое время, мужчины, начните изучать простые вопросы семейных отношений. Очень много моих книг на эту тему. Любую. Берите из них, начинайте читать и развивайтесь. Масштаб. А все-таки да, да. а все тем, кто не знаком с вашим творчеством, с какой книги бы вы посоветовали начинать знакомство? Но э, женщинам э, и мужчинам, вообще-то, и мужчинам, я желаю все-таки прочитать материнскую любовь. Это основа, да. которая позволяет сразу поставить все на свои места и увидеть ресурсы, какие есть в семье. Потому что многие просто не понимают элементарных вещей, как строить отношения с детьми, чтобы не было проблем. И на этом теряют и свое здоровье, и часто даже семью теряют, и здоровье, а то и жизнь детей, из-за того, что не совсем грамотно строят вот эти отношения. То есть материнская любовь. Для мужчин я советую, мужчинам советую прочитать книгу Игрегоры, немножко развить масштабность, посмотреть на мир по-другому. Пора на мир смотреть по-другому. Мы с вами начали вот говорить о том, что сейчас... Многое строится именно из энергетического состояния человека. Так вот, эгрегоры позволяют более гармонично и эффективно строить бизнес, строить жизнь, вообще э, жить более комфортно в этих непростых условиях. И посмотрите, что в мире творится. Очень много всего. То, что сейчас происходит, это еще, это еще не все. Все впереди. Поэтому нужно набирать эту грамотность жизненную. Женщинам я предлагаю прочитать... «Мужчина и женщина» или «Шершаляфау». «Пробуждение женщины» – очень, очень мощная книга, которая позволяет многое пересмотреть, а главное, там заложены методики, как решить вопросы в семье. Много, ну, даже трудно мне перечислить. «Род, семья, человек» и другие да. То есть, вот да любую книгу возьмите, начните любую книгу начните читать, и вы для себя уже какие-то азы, азы жизненной э, грамотности вы приобретете И дальше больше шаг за шагом пойдете. Потому что самая большая беда человечества это безграмотность в жизненных вопросах. Безграмотность. Люди не знают, как жить, не знают, не знают даже, зачем создают семью. Представляете, семью создают люди, в основном, не понимая, зачем ее создают. Не готовые, ну да, к не готовые к семейным отношениям. То есть незрелость сплошная, понимаете? Отсюда и разводов столько, и проблем, и так далее, и так далее. Отсюда и огромное количество больных детей, которые рождаются сейчас. Именно из-за того, что люди не готовы к семейным отношениям. Хорошо, Анатолий, раз уж мы перешли к книгам, э, мы сотрудничаем с вами 15 лет, как мне известно, издали уже порядка 30 книг совместно. Ну и, соответственно, о творчестве давайте еще поговорим. Что изменилось за эти годы в вашем литературном творчестве? Остался ли прежним ваш стиль? То есть, похожи ли эти книги одна на другую? <связывая> Конечно, в книгах прослеживается моя личность, без сомнения. То есть меня любую книгу возьмите, начните читать, вы узнаете некрасу, потому что у меня есть два момента, которые отличают. Ну, все это отмечают, поэтому не, не боюсь об этом сказать. Это во-первых, то, что в книгах написано все из жизни, то есть там ничего придуманного все из реальной жизни и все подкреплено жизнью. То есть они все правдивы именно потому, что они основаны на конкретных жизненных ситуациях. А у меня опыт огромный, мне уже в этом году юбилей, 70 лет, у меня 7 детей, 7 внуков, 2 правнуков. То есть у меня в своей жизни достаточно много опыта. Ну и кроме того, 30-летняя практика работы с семьями, работы с людьми, это тоже о чем то говорит. Поэтому все мои книги – это на конкретных жизненных ситуациях. Это первое. И второе, я постарался, я учился долго этому. Сначала я писал диссертацию, потом долго учился писать ненаучным языком. То есть мои, а. книги, мои книги написаны просто. Просто, ясно. Это даже отпугивает многих психологов, которые, ну, ой, это все билетристика и так далее. Но зато это книги понятные, понятные простому человеку, который не знаком с терминологией психологической и так далее. Я считаю, нужно писать просто, ясно, четко. Что же изменилось в последнее время? Да, изменения есть. Ну, вы, наверное, сами понимаете, вы же человек нового поколения, что сейчас клиповое мышление, то есть четко, конкретно, коротко и так далее. Да, быстро хватаем информацию. Да, и быстро, быстро, быстро Быстро сжато, коротко. Вот я сейчас тоже пишу книги вот в таком стиле. Вот последние мои книги, это вот и Пробуждение женщины, и другие последние книги, они написаны именно в таком стиле, где... Короткие мысли, четкие э, практики, сочетание практик, теория с практикой, все это вот живо, энергично, насыщенно. Нет такого, знаете, э, расписывания издалека, от печки и так далее. Все четко, конкретно, быстро, ясно. То есть я тоже перестроился вот на такой процесс написания. Мне это нравится, потому что я в свое время... Два года занимался тем, что в Твиттере писал, а там, знаете, в Твиттере 140 знаков, коротко нужно за 140 знаков уложить мысль. И вот я два года тренировался, научился этому, и использую этот метод для того, чтобы очень коротко, ясно излагать мысли, чтобы они были эффективными. Так что меняется стиль, но по глубине это на глубине не отражается. Наоборот, конечно, мое мастерство, из года в год растет, и я это вижу по себе, по своему здоровью, по тому, что в семье и так далее. То есть это мне, мне радует, я более счастлив. У меня есть академия, где мы как раз ведем образование, вот образование жизни, то есть учим человека быть счастливым, жить счастливо. Такая интернет, интернет онлайн-академия. Так вот, у нас девиз такой, мы ходим по радостной стороне жизни. По радостной стороне жизни. То есть это, это действительно очень важный лозунг, он реальный. Можно ходить по радостной стороне жизни. Вот сейчас вот, если кто нас слышит, может зайти, у нас есть марафон, который о радости, это тоже в Академии. Каждый день такая мощнейшая радость. Кроме того, мы каждый день проводим такое коллективное творчество. Каждый день у нас специально в 11 часов Москвы значит, проходит коллективное творчество, такая как бы медитация, мощнейшая по раскрытию сердца, по масштабу, на планетарном уровне, с конкретными посылами, решением конкретных задач. И все это на радостной ноте. То есть мы как раз стремимся вот в это непростое время задать другой тон заложить другие образы, убрать страхи, которые сейчас людьми овладели. Все на самом деле в наших руках. Не надо бояться того, что происходит. Ага, Анатолий, а возвращаясь к вашей последней изданной книге «Пробуждение женщины», она вышла в 2019 году и уже три раза пере переиздается. То есть книга востребована. Вот как вы думаете, в чем секрет ее успеха, такой востребованности? Ну, вот это вот первые пункты, которые я назвал, они есть. То есть это из жизни, реальность, конкретно. Там конкретная женщина с фамилией, именем сохраненным, она согласилась на это. То есть это реальная жизнь да, Ситу ситуация. Это раз, второе написано очень просто коротко, ясно, четко, то есть вот эти все вещи, то есть это вот это все дает. Но главное, конечно, там, что там реально э, показан пример и дана практика, как можно буквально за месяц в коне изменить жизнь. Представьте, женщина в 50 лет, уже совершившая много-много-много ошибок, и она вдруг за месяц происходит, э, производит такой процесс преображения в себе, который ну, просто фантастический может показаться. Но это реальность, это все реальность. Это вот начало, мы с ней начали писать книгу, через месяц да, через, через... мы с ней закончили писать книгу, и дальше я уже подготовил ее к изданию. То есть из-за эти полтора месяца она в корне изменилась, сама изменила свою жизнь. Так что это, наверное, жизненность, э правдивость, четкость, реальность, эффективность, вот это все этой книги придает успех. Я вообще считаю ее как бы продолжением книги Материнская любовь, потому <звы> что они перекликаются, они во многом на одну и ту же тему вроде бы говорят, но это другой процесс, это практический процесс преображения женщины из одного состояния, из лошади реально такая там такая знаете бизнесwoman вот и она переходит в качественно другое состояние за полтора месяца это действительно вот это подкупает это реальность и главное что это помогает очень многим женщинам это уже помогло книга пошла хорошо а как вы думаете эта книга полезна только для женщин или мужчины тоже смогут для себя что-то из нее подчеркнуть Мужчинам, как я уже сказал, давайте вернемся к мужчинам, потому что о мужчинах, тем более мы с вами мужчины, надо поговорить нам все-таки отдельно. Еще раз говорю: мужчины сейчас далеко отстали от женщин в своем развитии по жизни, по, по глубине понимания жизни, по пониманию вообще жизни они отстали от женщин женщины вы наверное обратили внимание они почти на там на всех семинарах вебинарах в поездках так в разные экспедиции тогда то есть они ищут они роют землю для того чтобы быть счастливыми чтобы построить свою, свое счастье а мужчины как-то к этому относятся не столь глубоко не столь они заинтересованы в этом, они больше как бы бизнесом занимаются и обучаются бизнесу. Но, друзья мои, можно обучаться бизнесу, быть профессионалом бизнеса и потерять жизнь. И много таких примеров. Миллиардеры уходят из жизни в 40-50 лет и так далее. То есть это, это не показатель. Показатель счастливой жизни, здоровой, счастливой жизни, с счастливой семье, счастливыми детьми. Вот это показатель настоящий. Они тоже какой у тебя счет банки это тоже показатель но он, он не первый не первый так вот уважаемые мужчины научитесь быть профессионалами в жизни тогда вот это все для вас откроется и вот эта книга прочтите ее она всем полезна конечно же потому что мы женщина вот это которая прожила этот катарсис она ведь она прожила то этот катарсис почему потому что мужчина на самом деле не помог ей в свое время стать женщиной, решить те вопросы, а он помог ей стать лошадью, и в результате получил сам проблемы, сам чуть не ушел из жизни. Поэтому мужчинам надо знать такие вещи. Еще раз говорю, у мужчин сейчас у мужчин самая большая беда, они дилетанты, невежды в семейной и вообще в жизни. Ну, что-то же, наверное, с нами все-таки можно со всеми сделать. Дело. Я радуюсь тому, как появляются мужчины в нашем пространстве, которые начинают э, думать о будущем, начинают обучаться в нашей академии много, кстати, мужчин. Причем, при что очень интересно, чем более мощный мужчина реализован там в общем, бизнесе, тем он глубже понимает важность вот этой вот э, жизненных всех знаний, тем он более активно, четко их впитывает, и у него происходят удивительные процессы и в бизнесе, и в жизни. То есть мощнейший рост. То есть люди дело понимают важность вот этого процесса образования жизненного, вот этой, вот этой грамотности, профессионализма жизненного. И они включают это в свой репертуар, и у них сразу совершенно другая ситуация. То есть есть люди, которые реально понимают это все, видят это все, используют, и у них действительно хорошие результаты. Так что действительно мир не может пропасть, и даже эта пандемия нас не, не, не выкосит. Мы будем продолжать жить. Хорошо. Анатолий, а какие ваши ближайшие творческие планы? То есть наверняка вы же сейчас какие-то книги новые пишете? Чем вы можете порадовать зрителей? Ну, как я уже говорил, у меня в этом году юбилей, а к юбилею надо приходить всегда с подарками. Я mm -hmm. люблю дарить подарки на свои дни рождения. Это мое любимое дело. На день рождения я дарю подарки. Так вот, тем более на юбилей. 70 лет — это все таки порог такой достаточно интересный. И я пишу книгу, как раз книгу пишу для мужчин и о мужчинах. И эта книга, она называется «Мужчины нужны для наслаждения». Такое немножко как бы название цепляющее, может быть кому-то оно не очень нравится, но я, но я уверен, что эту книгу, она вообще-то для мужчин о мужчинах, я думаю, что любопытствующие женщины обязательно ее прочтут, потому что там многое касается и женщин, и они должны знать вообще внутренний мир мужчины и понимать его более глубоко. И, а там многое для них сказано. Поэтому эта книга, в общем-то, именно о том, о чем мы с вами говорим, о профессиональном э, понимании жизни, о профессионализме в отношениях, в семье. Э, вот. Но э, необычный такой взгляд, э, через мужской взгляд через мужчин видеть жизнь, видеть вот, этот, вот, э, вот это капитанство, как оно на самом деле должно быть, каковым как оно должно быть построено. Вот эту книгу я сейчас пишу. Я ее к своему юбилею, к сентябрю, она будет готова. Я думаю, мы все ее увидим. У меня будет юбилей в Доме литераторов 9 сентября. Уже заранее приглашаю вас туда, и там эта книга точно будет. А, а туда смогут прийти все желающие или как, как? Все, все желающие, мол, это будет, да, это будет свободный вход, поэтому все желающие могут ну, прийти туда. Да, все, зрители, запоминайте поклонники, что сможете прийти к Анатолию на день рождения. А что, а что там еще в программе планируется? Наверняка уже какая-то есть программа? И, конечно, это еще один подарок. Я планирую. Заранее заявляю, правда, еще идет подготовка, но я думаю, что смогу тоже подготовить. Я готовлю спектакль новый. Я же, я не знаю, Стас, вы знаете или нет, но я же еще и играю на сцене. У меня есть уже два поставленных мной моноспектакля, которые прошли где-то в 15 городах России. И это моноспектакли тоже, тоже такие пробуждающие, очень жизненные там люди плачут смеются то есть это по-настоящему так проживает очень глубоко почему я решил э спектакли использовать в своем творчестве потому что спектакль позволяет очень глубоко посеять семена э вот зерна э жизненных знаний очень глубоко в открытое сердце что в спектакле человек раскрывается он проживает он э его душа открыта его астральное тело открыто, и вот происходит такое глубочайшее взаимодействие. Человек, даже не читавший никаких книг, он уходит уже другим, он преображается за, за какие-то полтора часа, он преображается. Поэтому я подготавливаю еще один, третий будет моноспектакль, будет премьера на день рождения, будет премьера вот на той сцене в Большом зале Дома литераторов. А эти спектакли они по вашим книгам или они или нет? Ну, я же говорю, мои книги вы же сказали, что в ВСТ они изданы там около 30, но у меня же еще в других издательствах, поэтому у меня в общей сложности до более 40 книг издано. Они все о жизни, они все о семье, они охватывают вообще всю жизнь. Поэтому, когда вы спрашиваете, что читать, да любую книгу, начните, начните с любой книги, и это вас включит, втянет, и дальше две 3 прочтете, и вы уже, уже будете на порядок более профессиональный. В вопросах семейной жизни, вообще вопросах жизни. Так вот, и спектакли, конечно же, они тоже на реальных событиях, на это, но размышления все, они тоже на, на общем вот этом опыте, на опыте, который описан в этих книгах. Ну и, конечно, так как он спектакль современный, это уже будут самые новые знания, потому что каждый Новый год — это, конечно, новое состояние, новое понимание, иногда даже отрицание предыдущего, потому что приходит какое-то новое, знания, но тем не менее в этом пути, на этом пути, на пути развития. Так что это все на базе моих э, знаний. В книгах ли они, не в книгах, в вебинарах ли, вот в таких ли общениях звучат эти мысли, но они мои книги, мои, мои мысли, мои эти достижения. Поэтому я на своем творчестве, конечно, строю спектакль. А вы, я знаю, что это трудно, а вы могли бы выделить, ну вот свою любимую из, из ваших книг, как книга, которая для вас знаковая, или все все они так вот любимы? Ну, как вот, когда родители спрашивают, какой ребенок самый любимый у вас, да, это трудно на самом деле выделить, потому что каждый ребенок, каждый, а книга это действительно для писателя, для литератора это это ребенок, потому что и вкладываешь в него, и вкладываешь в него, в, эту, в этого ребенка, растишь его и растешь сам. Вот есть у меня одна книга, которая, она издана не в, не в вашем издательстве, но для примера просто скажу, она, она меня писала. Два года. Ни одна книга так меня не писала. Почему я говорю, меня писала книга? То есть, когда пишешь книгу, ты преображаешься, ты что-то проживаешь, ты приобретаешь какой-то опыт, какие-то знания, то есть ты закрепляешь какие-то достижения. То есть, каждая книга – это ступенька твоего развития. Так вот, одна книга, которая называется «Голограмма», вот она вообще необычная, совершенно необычная книга. Кто хочет познакомиться с Некрасовым вообще э, не, совершенно необычным, не связанной с семьей ничем, но просто вот э, так вот э, прочитайте эту книгу. Она небольшая книга, голограмма. Так вот э, эта книга, пока я ее писал, я изменился коренным образом. Два года я ее писал, э, начну допишу до конца. Она меня изменит. Я понимаю, что все, что я написал, это надо переделывать. Переделываю снова, допишу до конца, понял, что она меня изменила. И, я, и семь раз, я вот так вот, семь раз она меня поднимала по этим ступеням. Но это, uh -huh. это яркий пример, а так каждая книга меняет писатель, обязательно, если он вкладывает душу, если он действительно реально пишет сам, а не просто для того, чтобы как говорится сделать бизнес. Нет. Хотя на книгах, вы знаете, бизнес не сделаешь. Well, yeah. Yeah. Так, вот. так вот, эта книга вот просто реально меня переформатировала. Я стал другим благодаря этой книге. Поэтому тот, кто прочитает эту книгу, вы не обессудьте, что я в вашем аккаунте, говорю об этой книге. Ну, мы же все взаимосвязаны. Мало того, я скоро всего, скорее всего, я ее перенесу в ваше издательство, издам в вашем издательстве. хорошо. Хорошо. Анатолий, а как вы вообще вот открыли себе писателя? Как вы поняли, что вот складывается первая книга? Вот, когда знаете, будете писать. Да, очень интересная история у этого процесса. Я в свое время работал директором завода. И знаете, кроме как приказы, больше ничего не мог писать. Я не мог писать письма, все у меня получалось коротко, там надо то, то, то, то. Ну, знаете, типа приказного такого. Вот ну, да. самое большое для меня труд было написать приказ. Но там было все просто, все понятно, что нужно сделать и так далее. Ни о каком, конечно, литературном творчестве я не думал. И вот где-то. В районе 40 лет, около 40 лет, ко мне пришла как-то, ну, на какой-то встрече была женщина, которая сказала, говорит, «Вы будете писать книги, и они будут очень известны». Я говорю, «Я? Книги? Вы, вы меня с кем-то спутали, извините». Я говорю, «Это ни ко мне не относится». То есть, относится с, с, с улыбкой, со смехом к этому предсказанию. А она оказалась... Ясновидящая. Я этого даже не знал слова тогда. Вот. И она действительно пророчила мне. Ну не она напророчила, она просто увидела. Действительно в какой-то момент я стал писать. Угу. Как это получилось? Вы знаете, это началось с дневников. Я стал записывать дневники, ловить какие-то мысли, ощущения, их развивать. Вот пишешь все, чем дальше пишешь, тем глубже развивается это все, все э, э, вроде бы хочешь одну мысль записать но она цепляет за собой вторую, третью смотришь уже, э, абзац какой-то написал все, раз отложил листочек отложил этот. и вот так вот я листоч... на листочках там на блокноте, там то потом завел тетрадь и стал складывать эти листочки в папки сначала в одну папку складывал, складывал, складывал. смотрю, папка вспухла взял, разложил ее по темам, эти листочки, по нескольким папкам. Потом еще, еще и пошло, вот пишет, продолжал писать, и это раскладывал, раскладывал. Уже папок у меня было, представляете, тогда еще компьютеров особо не было, вот, и я писал на бумаге, у меня уже около 40 папок, вот те бумажных, папок, знаете, такие вот папки были с завязочкой, в которых накапливались какие-то мысли. И они все более и более... И смотрю, одна папочка уже вспухла достаточно сильно. Я ее открыл, все полистал, разложил эти... Смотрю, ой, такой материал интересный. Вот давай из этого собирать что-то, дополнять. И из этого получилась первая книга «Живые мысли». Это вообще... Э, «Живые мысли» — это мой бренд, можно сказать. Это «Живые мысли», хотя материнская любовь, обогнала по популярности, по количеству изданий, но «Живые мысли» — это первопроходец, это начало моего творчества. Она тоже издана на восьми языках, она переиздавалась тоже несколько десятков раз, по-моему, около сорока раз уже переиздавалась в России и на восьми языках. То есть это вот «Живые мысли» — это вот как раз тот старт, который позволил вообще мне войти в эту тему писательства. И пошло, и пошло. А дальше, а дальше все уже проще. Знаете, сейчас у меня на компьютере, вот вы же понимаете в компьютере, у меня 4 гигабайта текстовых документов. Можете представить, 4 гиг... гига текстовых документов. Это намного нам к ним это на, это на сотни книг. Это все задумки, наброски, идеи. Поэтому я уже не могу не писать. Понимаете? Это вот как у Жванецкого есть такое выражение. Писать надо тогда, когда не можешь не писать. Как писать? Уже не можешь, вот тогда надо писать. Вот когда такой зуд, когда ты не можешь не писать, вот это уже высшее состояние, с которого и надо стартовать. Не как сейчас. Но сейчас, кстати, очень интересное время, когда писучими стали все. Пишут, ну да, коротко. Очень Пишут коротко, длинно, о пустом, о добром, о злом, ну, в общем, всякое, все Но, знаете, в этом есть добрая вещь, то, что люди начинают думать, начинают излагать свои мысли, начинают замечать окружающий мир, проживать как-то, делиться. То есть, есть в этом и плюс, очень серьезный плюс, что все стали писать. Конечно, это сказалось на том, что трудно сейчас проявиться, закрепить свое имя, там, издать книгу, чтобы она пошла, потому что все пишущие уже других мало читают. Но, тем не менее, это доброе дело, я считаю, доброе дело, что люди пишут много. Вот не совсем доброе дело то, что люди стали меньше... Обращать внимание на сами книги э, в печатном виде. Вот это, конечно, немного расстраивает, потому что ценность книги даже не в тексте, а в самой книге. Книга, она же ⁇ это энергетическая сущность. Когда она у тебя э, в, в телефоне, когда она у тебя в компьютере, это не есть энергетическая сущность, там информация. В этом случае информация. А когда ты берешь в руки книгу, то это сущность, энергетическая сущность. Ты ее открыл. Соответствующий запах, энергетика, текст, там формат, там оформление, все, там каблошка. То есть все играет роль. Все играет роль. Поэтому я стараюсь вот стремлюсь к тому, чтобы книги были напечатаны красиво, чтобы они были на хорошей бумаге, что не всегда удается. Часто издательство экономит на этом зря. Я понимаю, идут, идут для того, чтобы подешевле все было, но нельзя принижать ценность книги. И я думаю, что будущее у книги именно вот в этом ключе, что она качественная, красивая, хорошо оформленная несущая в себе энергетику художника, дизайнера, редактора и, конечно же, самого автора. То есть это мощный сплав энергии многих-многих людей. И поэтому, когда берешь книгу в руки, это другое состояние, уважаемые читатели. Имейте это в виду. Можно прочитать там на бегу, в транспорте где-то там, в поездке прочитать и в интернет-варианте, в электронном виде – но, или прослушать аудио, это тоже есть своя специфика, свои плюсы, свои минусы. Но вот когда ты держишь в руках книгу, когда ты открываешь ее, листаешь и читаешь, ты пропитываешься совершенно другим состоянием. Это культура, это высокая культура рождается в человеке. Поэтому я советую всем все-таки иметь и печатные и книги, потому что это создает твое имя, твой статус. Твой имидж. Полностью согласен. Друзья, все покупаем бумажные книги. Вот. Ну, давайте тогда двигаться потихоньку в сторону завершения. Анатолий, что можете пожелать нашим зрителям, вашим поклонникам, чтобы уже они окончательно зарядились на оптимистичное прохождение этого кризиса и больше уже не, не испытывали ничего негативного, развивались, росли. Хорошо, Станислав, благодарю. А, ну, во-первых, чтобы пройти все хорошо и дальше жить, не обращая внимания на все перипетии, которые вокруг происходят, а они еще будут происходить, это а, такой звонок -то из той области, из области. А, бактериологического оружия, которое, я думаю, еще не раз будет запущено, поэтому нужно заняться здоровьем, причем энергетическим здоровьем. В первую очередь энергетическим здоровьем, потому что физическим здоровьем мы худо-бедно занимались, и медицина нам показала, что, что здесь не все гладко, потому что причины хранятся глубже, причины здоровья глубже. Поэтому приглашаю вас на свой курс, Курс генетическое здоровье это как раз вот о тимусе, пройдете его, вы себя защитите от многих болезней, не только от этого вируса. Я спокойно сейчас, мне 70 лет, но я спокойно езжу, хожу, летал, вот прилетел только из Сочи. Я, я не боюсь этого ничего, потому что меня это не касается. Мой тимус работает четко, и я выше этих всех, всех заболеваний таким же образом я и обеспечиваю безопасность своей семьи то есть первое это здоровье создайте свое здоровье причем еще раз говорю сейчас основные ресурсы здоровья в энергетическом теле человека выходите за пределы такого известного а второе конечно второе что я предлагаю это быть грамотными в семейных и жизненных вопросах быть, будьте профессионалами в жизни. То мы профессионалы в чем угодно. Там даже как говорит, секретарь кофе подает и то учит, как профессионально это делать своему начальнику. Но профессионалам в жизни этому нигде не учат. Пожалуй, только вот наша академия, то есть которая системно, системно учит человека быть профессионалом в жизни, гарантирует ему счастливую жизнь. У нас не просто это, мы гарантируем счастливую жизнь нашим выпускникам. Так оно и есть. Наши выпускники находятся вне кризиса, понимаете? Вне. Вот э, э, На примере наших преподавателей, студентов, видно, что во время кризиса у них, наоборот, какие-то пошли очень серьезные на фоне общей стагнации у них, наоборот, развитие. У меня у самого очень много положительных вещей произошло именно вот в это время. Это нормально, потому что если где-то убыло, должно где-то и быть, прибыло. Так вот у нас это прибыло, потому что мы используем э, э, кризис как ресурс, как раскрытие. Мы умеем это, мы раскрываем э, в ресурс возможностей. Поэтому... Э, быть грамотным, профессионалом в семейных, жизненных вопросах, это сегодня очень важно. Иначе ты просто можешь оказаться ну, в постоянно страдающем варианте, а то и рано ушедшем из жизни. И особенно я э, эти слова обращаю к мужчинам. Мужчины должны э, заниматься собой и своим развитием обязательно. Используйте эти каникулы, до конца апреля у вас есть время, можно мощно продвинуться в своем развитии и стать по-настоящему капитанами семейного корабля. Они женщины стоят у штурвала. Третье, что я предлагаю вам, уважаемые друзья, это выйти за рамки обыденного сознания. Мир сейчас другой. Мир сейчас масштабный, глубокий, энергетичный. Поэтому надо видеть мир объемно видеть мир, воспринимать не только человека, воспринимать не только набор костей и мышц, но и его в полном таком комплексе энергетическом, тонким планами, духовное развитие. Все это должно быть не религиозное, а именно духовное развитие. Потому что религиозность на самом деле только первая ступень к духовному развитию. Как не останавливаться на этом, развиваться духовно, открывать новые миры, как я говорю, видеть небо над собой видеть всю жизнь более объемно, более масштабно. Конечно, очень важно строить отношения. Отношения между мужчиной и женщиной должны быть высочайшего порядка. Это, это вообще центр жизни мужчины и женщины. Вот книга моя новая книга, которую я пишу сейчас, «Мужчины нужны для наслаждения», это переворачивает полностью взгляд на отношения мужчины и женщины и на вообще на этот вопрос. Многие даже женщины не понимают того, для чего нужны мужчины, и, исходя из своих не, неверных э, понятий, они и оказываются в заблуждении, и оказываются, оказываются в проигрыше. Получают не то, что хотят. Э, поэтому нужно вот, в, отнестись к вопросу отношений мужчин и женщины действительно глубоко, э, современно. С большой перспективой, с пониманием того, что же действительно в сути отношений мужчины и женщины. То есть вот ну, такие вот ключи. Ну, еще можно многое что говорить. Можно сказать еще о родовых отношениях, но вот родовые отношения это э, вот как раз первый вопрос, который я сказал, это работа с тимусом, позволяет решить и родовые вопросы. Вот, к примеру, такая, э, э, такой, такой пример. Мужчина кстати, мужчина, который ничего не читал, ничего не слушал, был у меня э, вот летом в Болгарии, был на моем э, э, тренинге. Он, это была его жена, он был при ней. Он иногда появлялся, заходил, но в основном он, в общем-то, отдыхал там. Но все равно он пропитался этим всем, и он 40 лет не мог, 40 лет он не мог построить отношения со своей матерью. Он выключил просто из ее, из ее, из своей жизни. Просто отключил. Ему уже вот там 60, и он ее не хотел видеть, не, не слышать. И, uh -huh. и вот пройдя вот рядом с женой, то есть не сам, а пройдя рядом с женой вот этот тренинг, вот пройдя вот эту практику работы с тинусом, который... Он так невольно вместе с женой прошел через пару месяцев вдруг он собирает всю свою семью садит на машину и говорит, все мы едем к бабушке он и он впервые за 40 лет повез ее туда их туда и построил новые отношения со своей матерью вот это конкретный пример это реально mm -hmm. это, как действует то есть рот Родовые отношения, они очень важны вообще, мы о них с вами не упомянули, а они очень важные И родовые отношения – это корни нашей жизни, корни нашей всей жизни. Поэтому к ним надо тоже относиться уважительно. Но это тоже в большой степени представлено в моих книгах. Поэтому, уважаемые друзья, а профессиональные, по поводу... профессиональные, профессиональные, да? А по поводу родовых отношений… Вот Сейчас, например, родители очень часто, родственники сильно переживают, опять же, из-за вот сложившейся ситуации. Что вы посоветуете нам, более молодым, что можно, как можно их поддержать, что сказать родителям? же... Понятно. Если вы действительно, действительно, реально хотите помочь родителям, поверьте, из моего опыта, это я в этом процессе уже только вот в виде э, учителя, как говорится, 30 лет. А так я в своей жизни много чего прожил. Так вот, из своего опыта скажу, первое, что чем можете помочь родителю, дайте матери прочитать книгу ⁇ Материнская любовь ⁇ Попросите, заставьте шантажом как угодно, но пусть прочтет обязательно это сразу переведет ее в другое состояние. А отсюда эти прочитать книгу род семья человек сказать отец ты глава рода у тебя есть уже внуки там, или будут внуки пожалуйста познакомься с этой книгой ты поймешь что такое быть главой рода и э, эта маленькая книга осилит мужчину если осилит поверьте если мать прочитает «Материнскую любовь», отец, род, семья, человек, вы получите уже других родителей. Мало того, у нас ежегодно проводится фестиваль для родителей. И на этом фестивале 10 дней мы занимаемся их здоровьем, а главное, меняем им сознание. И, как правило, все уже знают об этом, привозят своих родителей и получают, обратно получают Совершенно другого качества родителей. Это реально, это можно. Ну хорошо, понял вас. Попробуем убедить, прочитать. Анатолий, большое спасибо за эфир. Было очень приятно с вами общаться. Очень интересно, познавательно. Благодарю, благодарю, Стас. Благодарю за издательство за то, что организует. Давайте будем организовывать встречи регулярно. Я готов отвечать на многие вопросы. Если будут вопросы, вы их коллекционируйте, и потом мы с вами можем провести такую встречу по вопросам читателей.